Всем доброго времени суток. Меня зовут Кирилл Алферов. И я хотел бы сегодня с вами поговорить о об очень важной статье, которая была опубликована на сайте комиссии по борьбе с женаукой. И называется эта статья «Проблема практической демаркации науки и лженауки на российском научном поле». Автор статьи Александр Сергеев, член комиссии РАН по борьбе с и фальсификации научных исследований. Я считаю, что это очень-очень важная статья. Эта статья касается напрямую моего интереса по методологии научной и по демаркации науки и лженауки. Это что-то, что мне очень интересно. И, собственно говоря, это одна из причин, по которой я изначально то стал заниматься обществом скептиков и скептической деятельностью. И я, прежде всего, тех, те из вас, кто еще не читал эту статью, очень рекомендую почитать ее, потому что это видео будет посвящено тому разбору этой статьи, и хотя я постараюсь сделать так, чтобы те из вас, кто эту статью не читал, все-таки примерно понимали, что в статье содержится, было бы гораздо лучше, если бы вы прочитали. Тем более, что статья действительно стоит того. Это классно написанная работа, которая как минимум дает немало очень свежих идей. И в частности, одна из очень, я считаю, серьезных и важных аспектов рассмотрения, это что наука является неким социальным... Явлением. И я считаю, что это очень свежая мысль. Я видел ее и раньше, читал о ней, но здесь, мне кажется, очень ясно и четко автору удалось это выразить. Поэтому я рекомендую прочитать эту статью. Ну а для тех, кто уже прочитал, поехали дальше. Итак, я не совсем согласен в этой статье. И, конечно же, хочу сразу сказать, что надеюсь, что моя критика будет конструктивна и что она будет полезна автору статьи. И если он найдет что-то, с чем он будет согласен со мной, было бы классно, если бы он что-то поменял в статье. Но, может быть, он будет просто не, не очень согласен и будет придерживаться другой точки зрения. В любом случае, когда мы критикуем какой-то статический текст, естественно, у автора статьи в этом смысле он в худшем положении, потому что он не может мгновенно ответить, он не может сказать, что «узнаете, здесь действительно не очень точно выразился, надо было сказать так». Или, может быть, я что-то неправильно понимаю, читая текст, где-то, может быть, понимаю слишком буквально, где-то просто нахожусь вне контекста. Поэтому я заранее делаю такую уговорку, чтобы было понятно, что, естественно, некоторые вещи, вероятно, и автор статьи со мной с удовольствием согласится и скажет, да, да, да, я, конечно, имел в виду что-то, нечто этого. Так или иначе, поехали. Значит, какова структура статьи? Структура статьи... Значит, начинается статья с определения того что такое наука примерное определение как метод познания и дальше рассказывается о том что колоссальные успехи науки обеспечили ей привилегированное положение в обществе и наука как бы подается как некий такой мегабренд которому стали присасываться различные деятели которые как бы мимикрируют под науку но на самом деле на самом деле реальной наукой не занимаются и Поэтому дальше автор рассказывает о том, что ни внешние признаки науки, ни более, казалось бы, детальные признаки не позволяют отделить науку от лженауки каким-то, ну, скажем так, явным способом. И здесь, я думаю, нужно прежде всего согласиться с Александром Сергеевым, потому что если вы когда-либо видели популярные сайты, посвященные научному скептицизму, вы нередко, скорее всего наталкивались на вот такие вот тесты, позволяющие отделить науку от лженауки, что вот есть некие признаки, и если, например, несколько вопросов из этого опросника вы отвечаете на них «да», значит, перед вами, скорее всего, псевдонаучная публикация. Существование подобных опросников совершенно не случайно. Именно потому, что у нас нет какого-то конкретного четкого критерия, что же такое псевдонаука. Это все-таки не бинарная вещь. Мы все-таки не можем всегда с полной уверенностью сказать «вот это наука, а это псевдонаука». И поэтому это сказать, это очень сложный вопрос философский, который занимается уже не одно десятилетие, а может быть и не одно столетие. Ну а теперь я хочу по поводу того, что псевдонаучная работа может выглядеть наукообразно по чисто внешним признакам. Здесь у меня нет никаких расхождений с Александром Сергеевым. У меня начинаются расхождения, когда мы говорим про более содержательные признаки науки. И вот давайте пройдемся по статье, и я озвучу свои комментарии. Начнем мы с того, что вот в первых нескольких комментариях, с моей точки зрения, идет несколько бинарное повествование. Вероятно, автор не хотел, чтобы так показалось, но вот по факту мне кажется, что немножко бинарно получается. Особенно это важно для читателей, которые, вероятно, не очень знакомы с вероятностным мышлением. И вообще у нас в целом и в быту проблемы с этим. Мы привыкли говорить либо «да», либо «нет». А что да, только на, -то, на столько-то процентов, а нет настолько-то, это очень непривычное мышление, которое, тем не менее, гораздо привычнее ученому. Вот мы начинаем с первого признака. Должна ли научная теория быть верной? Не обязательно. Изучаемая в школе классическая механика устарела и не является лучшей теорией, описывающей физический мир. И дальше еще также говорится, что в первой половине прошлого века она была опровергнута теорией относительности Эйнштейна, которая, точнее, описывает физику. Здесь, мне кажется, смешение вот такого бинарного мышления и вероятностного. С одной стороны мы говорим про либо верность, либо неверность теории, а дальше мы уже говорим про точность, про то, лучше она или нет. Дальше мы говорим о том, что эта теория была опровергнута, то есть что показано, что она полностью неверная, а дальше мы снова говорим про то, что она точнее описывает. И это чисто может быть стилистическое замечание, но мне кажется, что читатель со стороны, не знакомый с этими концепциями, может просто не понять, о чем речь и решить, что в науке... А это известный миф, что наука, мол, постоянно кардинально меняет свои модели. Что вот была механика Ньютона, а теперь мы ее полностью перечеркнули и перешли на э, теорию относительности. Ну, значит, когда-то мы и полностью теорию Эйнштейна зачеркнем и вообще придем к чему-то еще. На самом деле это не так. И хотя совершенно верно, что классическая механика, она несовместима с теорией относительности Эйнштейна, тем не менее, с точки зрения именно точности моделей, это все-таки вещи, ну каким-то образом эволюционно связаны. в том смысле, что классическая механика с одной точностью описывает реальность, а теория относительности Эйнштейна с другой, с более высокой точностью. Но это не значит, что все то, что классическая механика говорит про природу, это полная ерунда, и мы полностью это опровергли. Дальше здесь делается заявление, которое, с моей точки зрения, очень... Скажем так, его не стоит, мне кажется, делать. Говорится о том, что ньютоновская физика не просто не неточна, она неверна по сути, то есть как объяснение природы мира. И вот это, мне кажется, фраза, которая просто неверна. То есть если мы говорим о том, что наука говорит что-то, наука постро, занимается построением моделей, то тогда о чем, что значит природа мира и кому она известна? И почему мы считаем, что теория относительности – это объяснение природы мира, а механика Ньютона – это объяснение не природы мира, а что-то еще? То есть вот это, я считаю, просто неверное утверждение. Оно неверно, собственно говоря, философски. И строго говоря, теория относительности также не является объяснением природы мира, она является теорией, моделью, которая описывает, с определенной точностью, как мир работает. Но что такое природа мира, я думаю, что можно уверенно сказать, что человек вряд ли когда-то сможет понять природу мира. Это можно только вот познать при помощи каких-то эзотерических, я так понимаю, познаний. Это я, конечно, шучу. Но как бы вот, вот эту фразу я бы не использовал. А теперь... И самое главное, что вот то, что я говорю, я, это все приближается к тому, что я все-таки... Вот здесь говорится, что однако она эффективно работает в качестве приближенной теории, потому остается вполне научной. Мне кажется, что научно ее делает не, не совсем это. Не, не потому, что она эффективно работает. Здесь же, собственно говоря, и говорится, что должна ли теория быть верной, не обязательно. И совершенно это правильное утверждение. Для того, чтобы теория была научной, она не обязательно должна быть верной. Соответственно, то, что классическая механика эффективно работает в качестве приближенной теории, никак не связано с тем, что она научна. И вот, вот эта фраза непонятна. Иными словами, этот абзац мне кажется немножко путанным. То есть, ну с одной стороны, говорится одно, затем идет противоречивое какое-то утверждение. Теперь идем дальше. Могут ли научные теории противоречить друг другу и экспериментам? Могут. Отклонение движения Меркурия от предсказанной классической механики было обнаружено еще в XIX веке. Но никто не ставил под вопрос теорию Ньютона. Здесь я бы тоже отметил некую бинарность, может быть, постановки вопроса. Могут ли научные теории противоречить друг другу экспериментам? Могут, но вопрос в том, в какой степени. Если бы отклонение движения Меркурия, а также Венеры, а также Луны, а также Солнца и всего остального было бы обнаружено в 19 веке, я думаю, что эти теории, эта теория просто бы не дожила до сегодняшнего дня, потому что было бы ясно, что она не верна. Когда речь идет о том, что мы предсказываем 90% явлений, но вот не можем предсказать оставшиеся 10%, естественно, мы не будем сразу отказываться от нее. Если мы видим, что большинство явлений все-таки сопоставимы с тем, что говорится в нашей модели, Зачем от нее сразу отказываться? Гораздо дешевле, по ресурсам просто, начать искать какие-то то, что Лакотос называет защитными гипотезами. Что, вероятно, структура сложнее. И если мы введем сейчас некоторые дополнительные элементы, может быть, мы сможем объяснить. Но все-таки это, это вероятностная вещь. И чем больше мы уже начинаем противоречить эксперименту, тем менее верной становится теория. При этом, как мы заметили здесь, противоречия экспериментам само по себе но не научная теория не делает. Теория может быть научной и просто неверной. Мы сейчас можем взять любую неверную э, гипотезу, я бы здесь, правда, говорил бы скорее о гипотезах, мы можем взять любую неверную гипотезу из прошлого, проверить ее, она будет противоречить эксперименту просто потому, что мы знаем, что она неверна, но она будет продолжаться научной. В том смысле, что она, ее можно исследовать и можно провести эксперимент. Так, значит, э, выводятся ли научные теории из экспериментов? Нет, если не брать в расчет простейшие эмпирические закономерности. Теории изобретаются произвольным образом в попытке найти целостное объяснение комплексу наблюдаемых явлений. И затем они подвергаются разнообразным проверкам. Часто в основе научного творчества лежат математические структуры, в которых усматривается подобие реальным процессам. В других случаях за основу берут различные образы аналогий или модели речи. Но эксперимент нельзя сделать первоосновой теории, поскольку ни его постановка, ни интерпретация результатов невозможна без выработанного заранее теоретического языка. Но этот факт часто ссылаются, на этот факт часто ссылаются, говорят, что эксперимент нагружен теорией. Я вроде бы понимаю, что здесь имеется в виду, и мне трудно прокомментировать этот абзац, потому что я думаю, что очень многое в этом абзаце, абзаце верно, но когда я прочитал этот абзац, у меня возникли определенные вопросы. Во-первых, все-таки не очень понятно, что значит, выводятся ли научные теории из экспериментов. Совершенно ясно, что если мы просто взяли и провели некий эксперимент, мы вряд ли можем сказать что-то большее, чем результат этого экспериментов. И, соответственно, теории многие, та же теория эволюции, это все-таки синтез многих экспериментов. И да, мы вначале придумываем некую теоретический, некий теоретический фреймворк, а затем на его основе, затем на его основе уже делаем какие-то проверки. Наверное, скорее всего, это точно. Поэтому в любом случае, я считаю, это очень интересная мысль и очень хорошо замечено, что в некоторых случаях берутся математические структуры, в которых подобным подобие реальным процессам. Это вот можно прочитать различные вот исследования, которые проводились. Кстати говоря, даже знаменитая жизнь Конвея, которая игра «Жизнь», которую он создал, она ведь тоже в ней стали усматривать процессы, которые подобны в чем-то реальным процессом, и поэтому это, этот клеточный автомат используется в исследованиях. А вот здесь мы подходим к тому, с чем я не согласен больше всего. Да, я поэтому поясню, что вот с этим я, скорее всего, согласен. Я просто сейчас иду по статье. Мне кажется, что немножко просто, может быть, не очень понятно, вот это сделано. Опять-таки, для читателя со стороны он может сказать, так, значит, что вся наука — это просто выдумки, а потом мы придумываем эксперименты. Поэтому, хотя мне кажется, придраться особо не к чему. Единственное, что вот иногда еще думаю с точки зрения человека, который далек от этого, как он на это отреагирует. А вот здесь вот мы подходим к тому, с чем я не согласен довольно серьезнее уже, более основательно. Все ли научные утверждения должны быть непосредственно проверяемыми, пишет Александр Сергеев. В сложных теориях проверить обычно можно только отдельные предсказания, да и то лишь косвенно. Дальше приводятся примеры с экспериментами с виртуальными частицами, с, с определением бозона Хиггса и... Дальше написано, что, конечно, хотя бы некоторые предсказания научной теории должны допускать проверку. Научная теория должна быть принципиально фальсифицируемой, иначе она становится бессодержательной с практической точки зрения. Это так называемый критерий Поппера, который часто абсолютизируют и считают серебряной пулей, позволяющей отличить науку от лженауки. Однако при всей важности критерия Поппера он работает не всегда. Есть теории, которые формально соответствуют критерию Поппера, не удовлетворяют ему «практически» поскольку для их проверки требуются заведомо недоступные человечеству ресурсы. Таковы, например, теория струны и мультиверсные космологические модели. Иногда со временем для таких теорий удается придумать реалистичный способ косвенной проверки, но было бы неправильно ставить их научность в зависимости от того, придуман ли уже такой способ и корректен ли он. Также критерий Поппера сталкивается с трудностями в применении к историческим эволюционным наукам, которым приложимо понятие эксперимента. Здесь критерии иногда реинтерпретируют, говоря, что новые находки должны согласовываться с теорией, которая описывает уже известные факты. Но это сильно отличается от четкой предсказательной установки критерия Поппера в точных науках. Вот э, с этим абзацем я <laughs> не согласен довольно кардинально. И давайте сейчас пройдемся э, по, по порядку. Э, значит, во-первых, по поводу того, что должны ли все научные утверждения быть непосредственно проверяемыми. Я думаю, что, естественно, что ответ на этот вопрос нет. Мы можем многие вещи проверять косвенно, это, это нормально. Поэтому мне кажется, что, как сказать, тако, такого, такой критерий науки, собственно говоря, редко применяется. Можно ли прям напрямую увидеть там какую-то частицу N или там лучи N, да, N-rays, которые были в начале XX века, оказались ошибочной гипотезой. Естественно, нет, это никак не связано с научностью как таковой. А вот вопрос в том, является ли критерий Поппера универсальным, я бы хотел об этом поговорить поподробнее. И здесь я бы хотел э, сказать следующее, что не универсальность критерия Поппера я вижу вовсе не в том, что есть якобы легитимные науки, которые не проходят критерии Поппера, а в том, что есть целый ряд лженаучных дисциплин, которые формально его проходя остаются лженаучными. Для того, чтобы это полнее объяснить, я бы на этом этапе разделил бы вообще наш разговор про науку и лженауку на два, крупных, на два крупных сегмента. Это научен ли объект исследования и второе, научна ли сама, корректна ли научная деятельность. И вот это две разные вещи. Критерий Поппера отвечает на вопрос, научен ли объект исследования. По сути, критерий Поппера говорит, что если объект исследования недостаточно определен, то изучать мы его не можем, он просто не научен. То есть мы ничего не можем сказать по поводу его истинности. Соответственно, меня немножко, ну, скажем так, удивляет э, вот эта фраза, что сейчас у меня на самом деле… Э, но было бы… Сейчас, где-где-где-где-где-где, я просто в тексте потерял, а у меня отдельно она записана. Э, вот. Иногда со временем для таких теорий удается придумать реалистичный способ косвенной проверки, но, пишет Сергеев, было бы неправильно ставить их научность в зависимости от того, в зависимости от того, придуман ли уже такой способ и корректен ли он. Мне, честно говоря, эта фраза кажется очень странной. А почему неправильно ставить научность гипотезы или теории в зависимости от того, есть ли способ фальсифицировать ее? Извините, а что тогда означает в данном случае научность? Если мы придумали какую-то гипотезу или даже целую теорию, и все о ней говорят, но мы не можем ее проверить, это не научная гипотеза. Она может естественно быть, как сказать, не ерундой, но это не значит, что она как бы научна в этом смысле. И вот когда мы разделяем объект изучения и научную деятельность, тогда мне кажется, такие вещи, как теория струн легко объясняются. Давайте посмотрим на теорию струн. Она является как таким частым примером якобы не универсальности и критерия Поппера. Значит, объект исследования теории струн на сегодняшний день не фальсифицируем. Теория струн позволяет громадное количество, там что-то типа 10 в какой-то там 500 степени разных возможностей, интерпретаций. И строго говоря, и об этом говорят даже многие известные физики, Лоренс Краус, например, известнейший научный популяризатор, теоретический физик, физик-теоретик, он тоже говорил о том, что теория струн, строго говоря, не теория. То есть теория струн это математическая абстракция. На сегодняшний день теория струн и теория эволюция, например, это разные вещи. Теория эволюции это хорошо подтвержденная уже теория экспериментом. Именно поэтому она называется не гипотеза, а теория. Поэтому в научном жаргоне теория струн, строго говоря, никакой теорией не является. Она может быть является теорией с точки зрения математики, но никак не физики. Но почему она не считается уже научной? а потому что деятельность, которая ее обрамляет, она является вполне корректной. У меня на эту тему есть отдельная заметка скептика. Э -э проблема фальсифицируемых гипотез в псевдонауке. О чем здесь речь? Коротко речь идет о том, что проблема не в том... Вот то, что я сказал, что критерий Поппер позволяет сказать, что объект изучения фальсифицируем, но ничего не говорит про научную деятельность. То есть, что, как нужно правильно реагировать на даже научный объект исследования. И здесь совершаются псевдоучеными, как правило, две основные ошибки. Ошибка номер один состоит в том, что псевдоученый из своей гипотезы делает очень далеко идущие выводы, которые не следуют да из этой гипотезы, даже если она верна. Понятно, да? То есть даже если гипотеза верна, псевдоученый может сделать из нее такие выводы, которые из нее напрямую не следуют. И это очень часто встречается. Второй момент – это что после то прежде чем, скажем так, что проверка гипотезы никогда не следует, либо проверка очень неряшливая и неаккуратная. И именно это и является проблемой очень многих псевдоученых. Таким образом, теория струн не является псевдонаукой, не потому, что объект ее совершенно фальсифицируем, и что, она нас, и что надо отбрасывать критерии Поппера, а потому что, несмотря на то, что это является на сегодняшний день нефальсифицируемой гипотезой, Дальше нее ученые никуда не идут. То есть, во-первых, ученые предполагают, что из нее можно сделать определенные, как правило, очень корректные выводы, а они начинают городить там какую-то странную конструкцию, что, мол, если это верно, тогда у нас там то-то, то-то и то-то. Я дальше приведу конкретные примеры. А второй момент, что на основе этой гипотезы не делается никаких других работ. То есть псевдоученый, он будет готов на основе непроверенной гипотезы сделать вывод, счесть его уже якобы доказанным и пойти дальше. Современные физики, естественно, так не делают. Поэтому теория струн – это на сегодняшний день нефальсифицируемая гипотеза, теория. Но, с другой стороны, она обрамлена корректной научной деятельностью. Все физики знают, что эта гипотеза пока что непроверяемая и дальше нее никуда не идут. Вот что, с моей точки зрения, важно. Я могу привести пример того, той как бы лженаучной дисциплины, а точнее той псевдонаучной деятельности, когда критерию Поппера соответствует, а дальше следует неправильное поведение якобы исследователей. И это пример, который я очень люблю приводить, потому что я через него, условно говоря, прошел. Каждый из людей, которые раньше увлекались какими-то псевдонаучными направлениями, считали, что они верными, верные, я думаю, они с большим удовольствием смотрят назад, на свое прошлое и осознают, что теперь они в это не верят и понимают, что это неверно. В моем случае это лаборатория альтернативной истории, которая, я думаю, вошла уже в культуру определенных, определенной группы людей в России. Это, конечно же, Андрей Скляров с его группой исследователей, которые утверждают, что пирамиды в Египте были построены какой-то сверхразвитой цивилизацией. Чем интересен этот случай? Тем, что их гипотезы вполне фальсифицируемы. Они говорят вещи, которые можно проверить. Проблема состоит в том, что после формулировки корректных фальсифицируемых гипотез они начинают вести псевдонаучную деятельность. То есть сказать, что вот эта вот так называемая альтернативная археология или там альтернативная история – это обязательно псевдодисциплина, нельзя. Очень часто это не псевдодисциплина, это псевдонаучная деятельность. В случае Склярова они обещали очень давно, с самого первого своего фильма, с самой первой своей книги, что они привезли образцы камня в Москву для того, чтобы провести исследование и подтвердить свою гипотезу, изучив строение там кристаллической решетки этой, этого вещества. Дело кончилось тем, что несколько лет назад на очередной конференции по палеоконтакту Скляров будничным тоном признал, что, честно говоря, ну вот... Результатов нет и, по-видимому, не будет. И вот у меня в заметке я описал, что причины были для этого, честно говоря, из ну как, это какие-то детсадовские причины. Некоторые образцы оказались не того, качества, что ожидалось. А лабораторным работникам не до этого. Они в постоянных экспедициях, у них нет времени. Поймать специалиста оказалось настолько сложно, что почти ничего сделано не было. По словам Склярова, если со специалистом не сидеть рядом, то ничего сделано не будет. Ну то есть с моей точки зрения это ну, это, это вот примерно то же самое, что «мою домашнюю работу съела собака». А, третий пункт, который Скляров в своей речи раска... объяснял как важную причину – оборудование очень чувствительное. Малейшая проблема, и оно оказывалось расстроено, и надо было снова приступать к настройке. Ужас-то какой. А дальше он говорит, что в самый ключевой момент одного из опытов зависла программа обработки. Ну, в общем, «мою домашнюю работу съела собака». Ну и наконец он говорит, что некоторые из полученных результатов были выданы Склярову, но специалисты никак не смогли их прокомментировать. Что это значит, я. Здесь я так видимо подразумевается, что они увидели такие фантастические результаты, что как бы не смогли ничего сказать официально. Хотя мне кажется, что в реальности это может означать, что специалист может. Просто сказать, недостаточно данных, или я не знаю, как то прокомментировать, обратитесь к человеку, который разбирается в этом. Ну, все что угодно может быть, некие специалисты никак не смогли прокомментировать. Вот вам пример, пример псевдонаучной деятельности на основе вполне научной гипотезы. И поэтому я считаю, что вот такое разделение, конечно, важно делать. Ну и естественно, что эти товарищи делают затем далеко идущие выводы от того, что просто существуют там 3-4 пирамиды в Египте, которые, как они считают, вряд ли могли бы быть построены какими-то подручными материалами. Они делают из этого какие-то очень далеко идущие выводы про какие-то ядерные войны, про инопланетян, про порабощение инопланетянами или даже выращивание инопланетянами э, приматов. И так далее, так далее, и так далее. Там такое количество гипотез наслаивается, такое количество книг уже Скляров написал на эту тему. И все это на основе совершенно непроверенных гипотез, хотя проверять эти гипотезы надо сразу. Вот пока вот это все не сделано, пока они не проверили свои образцы, говорить не о чем. Так что, как видите, разница между теорией струн и вот подобными товарищами очень большая. Ну а теперь, конечно же, мы поговорим по поводу истории. По поводу истории, честно говоря, немножко удивлен. Я ну, не очень понимаю. Я слышал уже этот аргумент, и я, честно говоря, не могу с ним согласиться, потому что ну, я считаю, что это просто неверный аргумент, и может быть несколько поверхностное понимание того, что такое критерий Поппера. И вот естественно, что когда что-то не удовлетворяет практически, потому что требуются заведомо доступные ресурсы. Ясно, это бывает. И это очень часто действительно является ненаучной гипотезой, потому что она проверяема, разве что со временем. А вот когда дело идет об применении к историческим эволюционным наукам, то я не согласен, что к ним не неприложимо понятие эксперимента. Если мы, например, говорим про исторические гипотезы, гипотеза может состоять в том, что такой-то человек был-то, например, в таком-то городе, и у нас такие-то доказательства, например, такие-то документы найдены, проведены на основе научных Достижение научных методов датировок, проведена датировка, определено, что да, этот документ принадлежит тому времени, там написано, что этот человек бывал, мы проанализировали эти документы в контексте других исторических документов, специалисты воспользовались другими научными методами, которые существуют, показывающими, что это, скорее всего, не подделка с определенной вероятностью. Это все вполне себе фальсифицируемая гипотеза. И, как сказать, то, что мы... Скажем так, то, что мы не можем провести прямой эксперимент, мы же до этого говорили, что проверка не должна быть непосредственной, мы можем, например, найти впоследствии доказательства того, что эти эксперименты, например, на самом деле фальшивые. Или найти доказательства еще более убедительные, что этот человек был в другом месте в это же время. Так что я считаю, что здесь как-то, ну, я не согласен с тем, что к истории неприменимо понятие эксперимента. Существует еще такая вещь, как историческая, как экспериментальная археология проводятся эксперименты по попытке используя там инструменты какие-то оружия смотреть действительно могли ли соответствовать то что написано реальному положению дел можно ли было при помощи этого орудия обработать камень таким образом и так далее это вполне все экспериментальные вещи а, ну и поэтому а, в истории в, скажем так в истории безусловно есть проблема демаркации она есть, очень существенная. Но с моей точки зрения, все то, что в истории не может быть подтверждено фальсифицируемой гипотезой, это, это и не может являться научным. И я не понимаю, почему неправильно ставить научность в зависимости от того, придуман ли способ проверки или нет. Ребят, если способа проверки нет, о достоверности гипотезы мы не можем сказать ничего. И мне очень странно что почему-то история должна быть исключением. А по какому праву? Почему тогда, если история э, является исключением, давайте тогда сделаем исключение для теологии. Все, Бог существует. Но это же, э, как сказать, э, к Богу уже не пон приложимо понятие эксперимента, вот значит, э, вот будем, значит, значит, а и теология настоящая наука. Я понимаю, что немножко, как сказать, немножко э, э, применяю аргумент от абсурда, но тогда либо нужно здесь пояснить очень конкретно, почему история должна. Э, иметь право быть нефальсифицируемой, а, почему, а остальные науки тогда, остальные псевдодисциплины нет. И почему тогда астрология, являясь нефальсифицируемой по большей части, не может быть тоже настоящей наукой. Это, я считаю, очень важно. И здесь, вероятно, тут мне еще я слышал такой аргумент, что критерий Поппера применим вообще к исследованию чего-то в прошлом, потому что критерий Поппера говорит о предсказаниях. А прошлое уже же произошло но это мне кажется очень поверхностное прочтение критерия речь идет о непредсказ... не о предсказании не предсказаниях о а фальсифицируемости и если я например предсказываю что например древесные кольца будут развиваться так-то и так-то то я на основе этого эксперимента могу сделать выводы о том что было в прошлом или например есть немало доказательств теории эволюции которые являются вполне себе фальсифицируемыми гипотезами да мы не можем проверить именно мы не можем провести эксперимент в прошлом но мы можем провести эксперимент в настоящем, сделав предсказания на основе данных из прошлого и получить какой-то результат. Надеюсь, что вот это понятно. Ну а дальше я здесь очень коротко прокомментирую определение лжи науки. И в частности я здесь хочу сделать замечание такое, такой комментарий, который я очень давно уже хотел сделать, но не было... Причин как бы не было повода поднимать его. Здесь рассматриваются несколько определений, причем определения в основном сделаны русскими э, учеными или русскими журналистами, при этом, к сожалению, ничего не сказано про какой-то западный опыт. И более того, несмотря на то, что статья называется «Проблема демаркации науки и лженауки на российском научном поле», э, вначале это приводятся опыты, в том числе и мировой, а когда речь идет об определении лженауки, мы вдруг забываем про мировой опыт и начинаем говорить исключительно про какие-то, ну, про какие-то российские исключительно реалии. И вот, когда дело касается определений, приводится несколько определений, а затем предлагается наиболее удачная с точки зрения автора формулировка. Прочитаем ее. Лженаукой называется введение в процесс научной работы, научных публикаций и обсуждение политических и религиозных установок, преднамеренная фальсификация экспериментов, прямой или косвенной цензуры, а также методов уголовного мошенничества, использующих научную терминологию, научные степени и звания, в частности, при рецензировании научных работ. Ну, с моей точки зрения, это очень неудачное определение. И вот э, определение как советских деятелей – по борьбе лженаукой, так вот и современных деятелей, которые работают в основном в пределах Российской Академии Наук, меня поражает как бы узость определения лженауки. И поражает в каком-то смысле недоказуемая мотивация, которая приписывается лжеученым. В частности, вот обязательно преднамеренная фальсификация экспериментов. Откуда вы знаете, что она преднамеренная? На каком основании делается это утверждение? То есть, фактически речь идет исключительно про какое-то юридическое понятие, что это уголовное мошенничество, это преднамеренная фальсификация, но при этом э, доказать, что это преднамеренно, то есть получается, что если человек совершенно искренне верит в то, что гадание помогает исцелять, или там, там какие-то практики помогают исцелять людей, то значит, он это не лженаука. наука. Или, а если немало вот всяких псевдофизиков, псевдохимиков, даже псевдоисториков, которые совершенно искренне верят в то что то, что они делают, это реальная наука. И я считаю, что мы не находимся в положении, когда мы можем за этих людей как бы, читать их мысли в голове и говорить о том, что это преднамеренная фальсификация экспериментов. И, к сожалению, позиция э, вот, комиссии по обработке же наукой очень часто была всегда вот в пределах именно этого поля, что здесь речь идет именно о таком злостном преднамеренном мошенничестве. И я считаю, что это неверно. И что это даже опасно, потому что это нарушает э, в каком-то степени саму дискуссию. То есть речь идет о какой-то об обвинении людях в неискренности, и диалог очень трудно настроить. И поэтому э, это очень большая проблема. Вот здесь дальше приводится пример книги «Ученые с большой дороги». Это тоже как бы в каком-то смысле есть цель. То есть что такое вообще борьба лженаукой? Борьба лженаукой – это прежде всего диалог с обществом. Это разговор о том, что, знаете, вот мы специалисты в этой области, мы занимаемся наукой, а вот есть люди, которые занимаются ей плохо. И вот давайте мы вам расскажем, почему мы так считаем. Это неизбежный диалог с публикой. И этот диалог с публикой вести, вот э, делая ну, такие явно недоказуемые утверждения, которые сами, собственно говоря, противоречат научным но, в том числе и научным данным, показывающим, что немало людей способны верить, показывающим механизмы, при помощи которых люди сами себя обманывают. И тем не менее мы вот говорим такие вещи. Поэтому я считаю это очень большой проблемой комиссии по борьбе с лженаукой. Вот такой вот очень узкий подход и в каком-то смысле очень жесткий подход. То есть я понимаю, что определенная жесткость в, в такой вот борьбе с лженаукой необходима. Она должна быть очень аккуратной и очень выверенной. А здесь я вижу просто утверждение, которое, ну, жестко, совершенно без причины. Дальше здесь говорится о истине мейнстриме. Я здесь почти что комментировать ничего не буду. Единственное, что хотел бы сказать, что мейнстрим — это такое слово, не очень понятно. Я бы здесь скорее говорил про научный консенсус. Мое не очень большое, но все же определенное взаимодействие с российскими учеными, которые работают в современных реалиях, показало, что далеко не все из них понимают, что такое научный консенсус. В частности, один из действующих сегодня ученых, который проводит эксперименты в лаборатории, сказал мне, что с его точки зрения консенсус – это когда ученые голосуют на симпозиуме. И это как раз то, чего очень часто боится публика, и при слове «научный консенсус» у людей возникает в голове именно вот такой же образ, как, как у каких-нибудь там религиозных синодов, которые голосуют за то, какая книжка будет считаться священная, а какая нет. В науке же консенсус – это совсем другое. И вот необходимость консенсуса – это как раз есть часть научной деятельности. Здесь мы уже говорим не про объект исследования, а про то, как формируется научная деятельность. И в этом смысле мне статья очень нравится. и Я считаю, что здесь много очень правильных мыслей, и очень хорошо, что они введены в обсуждение этого вопроса. Но вот про научный консенсус я бы написал больше, потому что это очень важная... Скажем так, важная составляющая и лженаука она вот этот маркер того, что она не проходит научный консенсус это чрезвычайно важная вещь, потому что лжеученые, как правило, вообще работают в одиночестве. Это, это один из фактически маркеров: что если человек говорит, что я вот единственный тут работаю, и больше со мной никто не согласен. Это уже большая проблема. Ну, об этом, в общем-то, здесь, здесь и говорится. И также и говорится о том, что вот это очень хорошая фраза, что научный мейнстрим меняется, лженок возникает не тогда, когда появляются заблуждения, а когда в них упорствуют. Это, это очень важная, важная фраза. Ну, дальше здесь говорится про сложность научных, научной деятельности, про научную этику. И вот дальше автор статьи переходит к разговору про тесты на лжинаучность. Так что вот такая статья, в принципе, больше мне так особо сказать нечего. Я бы, когда речь идет про исследование феномена лженауки, вот этот последний да, абзац фактически, один предпоследний, опять-таки упомянул бы какие-то работы, все-таки мировую практику. Потому что здесь вроде бы в статье рассказывается про все, а потом вдруг начинается разговор про то, что ну, ничего по этому поводу не делается. Хотя на самом деле во многих странах делается и очень много. Это в России. Пока позиция популяризации науки очень слабая. Но... В любом случае, вот такая статья, и заканчивается она правовым противодействием лженауке, где говорится о том, что сегодня закон стоит в основном на стороне лжеученых. И это ситуация, которая на самом деле является проблемой и в мире. Это проблема везде. Скептические и научно-популяризаторские деятели за границей тоже под, большим, под большой опасностью попасть под судебный иск, и совсем недавно автор популярнейшего подкаста SGU, Skeptic's Guide to the Universe, Стивен Новелла, потратил немало денег, я не знаю точные цифры, там тысячи долларов, на, на, на то, что на него был подан суд, он, на него подали в суд некий псевдомедик, которого он откритиковал в своей статье, он подал на него в суд, но в результате Стивен Новелла смог от этого суда отбиться и более того, смог переложить траты на адвокатов и на ну, вот на, сам, на судебный процесс, на этого человека. Но далеко не везде существуют такие законы. Насколько мне известно, например, в России таких законов нет, поэтому это, конечно, очень большая проблема везде. Вот такой, такие комментарии. Я надеюсь, что они были полезны, поскольку я комментировал по ходу, я прошу прощения за какие-то, может быть, не неоптимально высказанные моменты, но в целом вот таки, такая моя позиция по поводу этой статьи. В любом случае я считаю, что это очень важная статья, я считаю, что ее нужно продолжать обсуждать, и обязательно ознакомиться с этой статьей. Статья очень хорошая и очень важная. Всем спасибо за внимание и до следующей встречи.